Привет, это Шамшурин. И я хочу пригласить тебя на свой онлайн-тренинг, онлайн-интенсив, который называется Old School и стартует он 20 ноября. Он для тех, кто по каким-то причинам не может приехать в Москву на наши живые мероприятия, но так же, как и я, хочет легко общаться с девушками, с красивыми девушками на улице и в любом другом месте. Но этот онлайн-интенсив будет не совсем обычным. Его характеризуют две основные вещи. Первое... То, что он будет довольно взрослый, в связи с тем, что за последние годы я сильно подрос и вырос э, в плане своего обучения, и темы, которые я буду там давать, которые будут затронуты, они, соответственно, будут взрослыми. И второе, этот онлайн-тренинг является последним, ты не ослышался, это последний онлайн-интенсив Шамшурина. Дело в том, что, как я уже сказал, я сильно повзрослел, поэтому с нового года я ухожу в длительный, бессрочный творческий отпуск в котором я буду работать над другими своими проектами, над принципиально новыми. И скажу тебе так, что я, честно говоря, не знаю, будут ли еще такие онлайн-тренинги, когда они будут, и самое главное, возможно, что в таком формате и на такую тему это действительно последний онлайн-тренинг. Поэтому это твоя уникальная, единственная возможность, последняя возможность принять участие в моем онлайн интенсиве и, соответственно, научиться также общаться с девушками, как и я. Если ты адекватный мужчина, который хочет много секса, ярких эмоций, ярких ощущений от жизни, любимую девушку или сразу нескольких, то этот тренинг именно для тебя. Что ты получишь на выходе? Ты будешь так же легко и непринужденно общаться с красивыми девушками, как это делаю я на своих видео. Тебе всегда будет кому позвонить. Ты будешь легко общаться с такими красивыми девушками, о которых раньше даже не мог и мечтать, а не с теми, кого просто принесло течением, как это часто у многих происходит сейчас. У тебя будет качественный, регулярный и яркий секс. Ты всегда будешь знать, о чем поговорить с девушкой, ты будешь играющие знакомиться, играющие легко брать телефоны, вызванивать их, приглашать на свидание, проводить такие сногсшибательные свидания, о которых сам и твоя девушка будете помнить всю жизнь. Соответственно, заниматься сексом на первом-втором свидании станет для тебя просто нормой жизни. Общение с новыми и незнакомыми женщинами просто перестанет вызывать у тебя какой-то дискомфорт и волнение. Ты никогда не станешь больше для понравившейся тебе женщины просто другом. И, возможно, даже с той подругой, с которой ты давно дружишь, у тебя наконец-то начнутся настоящие отношения, как у мужчины и женщины. И решишься пригласить ту, которая тебе давно нравится, к себе домой. Девушки сами будут тебе звонить и писать смс. Ты раз и навсегда приобретешь позицию сверху по отношению к женщинам и по отношению к жизни. И ты получишь самое главное неограниченный выбор. То есть ты сможешь выбирать себе женщин, а не они тебя. И это самое главное. Итак, еще раз коротко: ты сможешь преодолеть свое волнение с девушками. Ты легко будешь заинтересовывать их собой, не подарками, цветами, фальшивыми комплиментами, а именно собой, своей личностью. Ты узнаешь, как это делать. Ты сможешь легко вызывать доверие, ты сможешь. Легко и беспрепятственно брать у девушки номер телефона, потому что она не будет против пообщаться с тобой дальше. Ты откажешься от долгих ухаживаний раз и навсегда. Девушки будут вызваниваться и с удовольствием приходить к тебе навстречу. Ты будешь проводить такие сногсшибательные свидания, что на первом-втором у тебя уже будет секс с этой девушкой. При этом все будут довольны и, соответственно, дальше ты уже сам выбираешь строить с ней отношения или искать какую-то другую. Ты заметишь... Каким-то совершенно непонятным, необъяснимым образом, как девушки сами начинают виться вокруг тебя. Вот это вот и есть онлайн-тренинг, который будет 20 ноября. У любого из нас есть жизненный выбор всегда. То есть, либо ты выбираешь жизнь полную женщин, и я готов тебе в этом помочь. Максимально. Я отдам тебе свой максимум, ты заберешь свой максимум. Либо ты продолжишь себя обманывать, и в этом случае я тебе помочь не смогу, оставайся один, оставайся там, где ты сейчас. То есть, если тебя устраивает та жизнь, в которой ты сейчас живешь, я ничего с этим сделать не могу. Давай я коротко расскажу тебе, как проходит тренинг. Это 6 занятий по 3 часа, через 2 дня на 3 и в течение двух недель. Ты видишь меня на специальной площадке, ты слышишь меня, и ты имеешь возможность задавать мне вопросы в чате. Между нашими занятиями ты будешь выполнять домашние задания, то есть в эти свободные дни. Их выполнять обязательно. Моя задача дать тебе их таким образом, чтобы они были максимально плавные и комфортные для тебя, чтобы ты максимально плавно влился в этот процесс. Для того, чтобы тебе легче было выполнять задания, у тебя есть следующая возможность, ты можешь нам звонить по телефону, ты можешь позвонить любому человеку из моей команды, то есть нас будет трое, два тренера и я, либо лично мне дозвониться и, соответственно, я буду тебя мотивировать, я буду тебе помогать что-то подсказывать по телефону, как показывает моя практика на наших индивидуальных тренингах, когда клиент делает домашние задания, это очень сильно помогает. Иногда доходит до того, что мы в прямом смысле слова включаем громкую, заставляем тебя включать громкую связь и э, говорим тебе, иди подходи к девушке при нас, и, соответственно, у тебя есть какой-то эффект присутствия. И ты идешь и легко это делаешь. Как это сделать, это уже мои проблемы. Самое главное, что у тебя будет возможность нам позвонить. Есть еще два очень крутых бонуса, которые я подарю каждому участнику онлайн интенсива. Первое – это флешка практика, так называемый диск «Флешка с практикой». Это нашумевшая обучающая программа, которая поможет тебе увидеть, как это делается на практике, как применять упражнения на практике. То есть я и члены моей команды, мы сами прошли свой тренинг с нуля. Мы записали все задания упражнения, которые нужно делать, показали тебе на видео с обратной связью, с ошибками, с какими-то еще важными моментами. И не научиться просто невозможно. Если ты будешь просто смотреть. То, что мы показываем и просто это повторять то результат тебе обеспечен на сто процентов также ты получишь от меня в подарок трехчасовую запись семинара «Кинестетика. Прикосновения», который я проводил в Питере. Этот семинар полностью, полностью посвящен тому, как трогать девушек, как прикасаться к ним, что и как при этом делать правильно, что неправильно. Посмотрев этот семинар, ты сможешь трогать девушек уже буквально с первых секунд. И самое прикольное, что им это будет даже нравиться. Это абсолютный максимум, который ты сможешь получить от меня на расстоянии. В этом наборе есть абсолютно все, что нужно тебе для того, чтобы научиться эффективно и легко общаться с девушками. Причем не просто теоретически, а именно практически и начать применять это на практике. Мы стартуем 20 ноября. Стоимость онлайн-курса «Интенсив практика» Всего составляет 9000 рублей, это совершенно небольшие деньги по сравнению с тем кайфом и удовольствием от жизни, который ты получишь потом. Плюс важный момент, цена будет каждую неделю повышаться, и для того, чтобы тебе успеть забронировать себе место по данной цене, по данной стоимости, ты можешь создать заявку сейчас, а оплатить ее на несколько дней позже. Если ты думаешь, что именно такой формат тебе не подойдет, потому что тебе нужны живые пинки, то скажу тебе так, у многих из вас сейчас нет и, скорее всего, в ближайшие несколько лет не будет возможности приехать ко мне на живое мероприятие. Поэтому откладывать жизнь на потом я просто не вижу смысла. Второй момент здесь, что... Люди, которым всегда нужны чьи-то пинки, которым нужны всегда чьи-то толчки в спину или какая-то мотивация извне, эти люди, как правило, ничего в жизни не добиваются. Это так называемое стадо, которое... Всегда будет работать в подчинении у кого-то, и кому будут всегда раздавать люлей, раздавать приказы, и эти, эти люди живут в какой-то матрице, и чтобы из нее выбраться, как раз тебе поможет этот онлайн-тренинг. Потому что он развивает такое чувство, как чувство собственной ответственности и чувство самомотивации. Это чувство, которое необходимо любому успешному в будущем человеку. Если ты считаешь, что ты сможешь просто потом этот курс скачать в интернете, то скажу тебе, это не самая лучшая идея, потому что он проводится на специальной площадке GetCourse. И следующий момент, нет ничего лучше эффекта массовости, эффекта присутствия. То есть, когда одновременно с тобой несколько сотен человек из разных стран и разных городов проходит этот тренинг, когда ты заплатил за него деньги, когда у вас одна общая цель, вот это самая лучшая мотивация, которая может быть для выполнения заданий. Ты причастен какой-то одной большой команде. Это очень круто работает, вот этот командный эффект. Плюс опять же, ты сможешь найти себе напарника в своем городе практически гарантированно, если ты, конечно, не живешь где-нибудь на Луне. Итак, еще раз. Стоимость данного мероприятия на данный момент составляет 9 рублей. Цены будут расти ближе к тренингу. Ты можешь забронировать себе цену, застолбить ее, создав заказ и оплатив его потом. Увидимся с тобой 20 ноября на онлайн интенсиве Old School от Шамшурина. Это будет мой заключительный последний онлайн тренинг. Жду тебя. Пока.